Земле живем, как будто бы играем, вся наша жизнь проходит в суете чужую боль порой не замечаем, И голоса зовущие в мольбе.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 вместе с ним пришедшие на поклонение Батыю. Между ними был и князь ростовский Борис. Они, жалея Михаила и глубоко скорбянил, а вместе с тем, боясь, чтобы не навлечь гнев царский на себя, советовали Михаилу исполнить волю Батыя. «Ты можешь, — говорили они, — притворно исполнить приказания и поклониться огню и солнцу, чтобы только избавиться от царского гнева и от лютой смерти». Когда же с миром возвратишься к себе домой, тогда ты будешь поступать уже по своему желанию. Тебя не будет Господь наказывать за сие и не прогневается на тебя, потому что ведует Он, что ты сделал так по принуждению. Если же тебя поставит духовник в грех твой поступок, то мы все возьмем на себя вину твою. Только послушай нас и пройди сквозь огонь, поклонись татарским богам. Этим ты и себя, и нас освободишь от царского гнева и злой смерти, а для земли своей и спросишь много полезного. Все это говорили они Михаилу с горькими слезами. Благочестивый боярин, Феодор, слушая их слова, сильно опечалился, опасаясь, чтобы князь не последовал совету окружающих его и не отпал от веры. Подойдя к князю, он стал напоминать ему обещания его, и слова духовника. «Ибо кто хочет душу свою беречь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая путь за человеку, если он приобретет весь мир, а душа своей повредит?» Напомнил боярин князю слова из Евангелия и добавил при этом. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцем Моим Небесным. С наслаждением слушал князь Михаил эти слова своего боярина. И, пламенея ревностью по Боге, с радостью ожидал мучения, готовый умереть за Христа. И князю Борису, и другим князьям, уговаривавшим ему его отступить от Христа, он сказал... Не желаю быть христианином только по названию. Хочу быть христианином на деле. И, сняв с себя меч, бросил его к ним и сказал, Возьмите славу мира сего, она не нужна мне. Вслед за этим от Батыя пришел знатный царедворец по имени Ельдега и передал князю Михаилу следующие слова Батыя. Что? Великий царь говорит тебе делай свой выбор. Если хочешь остаться жив, поклонись нашим идолам. Если нет, то умрешь лютой смертью. Выслушав от Ельдыги царские слова, князь Михаил сказал ему, что лучше отдаст свою жизнь за Христа, чем выполнит их слова и поклониться идолам. Он христианин и ни за что не отступится от своего Бога. Тогда Ельдега с удивлением сказал, что ж это за Бог такой, за которого ты хочешь отдать свою жизнь. И тогда князь Михаил стал рассказывать царедворцу о, о Иисусе Христе, о том, что и солнце, и все существующее на земле создано Богом что Бог — это Просвятая Троица, то есть кратко изложил ему все евангельское учение, Надеюсь, что тот его поймет. Но, к сожалению, царедворец выслушал Михаила, но стал настаивать на своем. Если ты, Михаил, будешь упорствовать и не исполнишь царской воли, то будешь тотчас умершлен. Но святой отвечал, «Я не боюсь той смерти, через которую могу достоиться вечного пребывания». С Богом. Тогда Ельдега, видя, что ни ласками, ни угрозами не может склонить Михаила исполнить царскую волю, пошел к Батыю, чтобы передать ему все слышанное от Михаила. Выслушав своего слугу, Батый пришел в ярость и велел своим приближенным немедленно же умертвить князя Михаила. И бросились слуги мучителя, ну, как волки на овцу на князя. Святой мученик пребывал в это время вместе с Феодором, не страшась смерти. Они воспевали псалмы и усердно молили Бога. Увидев приближавшихся убийц, они начали петь. «Мученицы твои, Господи, многие муки претерпеши, и любовью твоей души соединишь и Достигнув того места, где стоял князь Михаил, убийцы, как звери, схватили его за руки, за ноги, и, распростершив по земле, долго и беспощадно били по всему телу. Так что и земля обогрелась его кровью. Михаил еще переносил все это мужественное, твердя только одно – «Я христианин». Тут же находился один из царских слуг, бывших прежде христианином, а потом сделавшийся отступником и принявший татарскую нечестивую веру. Этот отступник, видя как святой мужественное, Переносит муч... мучение, озлобился на него, и, так как был врагом христиан, вынув нож, схватил Михаила за голову, отрубил ее и бросил. Между тем, как уста святого исповедника продолжали повторять Я христианин. Отнятая уже от тела глава все еще исповедовала Христа. Вот такое чудо произошло при казни святого угодника. После этого нечестивые мучители приступили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 Пошел Господин мой, святой мученик князь Михаил, потому что я, так же, как и он, верю в единого Христа, творца небу и земли. Также хочу пострадать за него и не страшусь мучений и самой смерти. Видя непреклонность Федора, убийцы схватили Его и начали мучить так же жестоко, как и святого Михаила. Наконец, они отсекли ему его честную главу, сказав при этом: кто не пожелал поклониться Пресветлому Солнцу, тот недостоин смотреть на солнце. Так, честно пострадав, святые мученики Михаил и Федор предали души свои в руки Господу. Произошло это в 1245 году 3 октября. Вот это день теперь день их памяти. Святые тела их брошены были на сведение пса, но в продолжении многих дней оставались целыми и никем не тронутыми. Так благодать Христова сохранила их невредимыми. Кроме того, над телами мучеников появлялся огненный столб, сиявший ярким блеском, и каждую ночь виднелись горящие свечи. Видя все это, христиане, находившиеся в то время в Орде, взяли на тела мучеников и с честью погребли их. Очень скоро, в скорое время, и Батый понес свое наказание за убийство э, святых угодников. Он пошел войной со всем своим полчищами, сначала на Польшу, потом на Венгрию. Но венгерским королем Владиславом был убит. Таким образом, вот получил злой конец своему злому житию. А... Святой мученик князь Михаил Чернигерский и боярин Федор пополнили сон, сон русских угодников божьих, русских святых мучеников. Являясь, дорогие братья и сестры, нам примером, как нужно жить. Конечно, сейчас мы, нас никто, слава Богу, не мучает за Христа, но мы можем взять их в пример верности Христу. То есть в нашей жизни на первое место ставить Бога и не идти ни на какие компромиссы и сделки со своей совестью. То есть в этом самом вот святые угодники и являются одним из многочисленных примеров жизни. И еще хотелось бы сделать вот такую оговорку. Вот Ордынцев в житиях святых, в истории, мы часто вот видим, их называют татары. И ни в коем случае нельзя считать, что это... Те татары та – это народность, которая сейчас живет у нас на территории Татарстана. Предками этих татар были вулжские булгары. И это совсем другой народ. Татары, которые составляли население Золотой Орды, это на самом деле люди были разных национальностей, многих из которых мы не знаем. Но говорили они на иностранном языке, который русским казалось, что вот они говорят «тар-тар-тар-тар». И поэтому русские того времени, русский народ их стал называть татары, потом татар-монголы. То есть, ну это уже еще раз оговорюсь, это не те татары, которые сейчас живут на территории Республики Татарстан и в Крыму. Итак, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с Днем памяти святых угодников Божьих Михаила и Федора. Дохранит вас Господь их святыми молитвами. Всего вам доброго. Подай нам, Боже, разум исправления, дай сердцем вся и всех простить, просить прощения, стоя на коленях Тебя, наш Бог. За всё